Это вторая часть одного из самых популярных курсов по заработку в интернет. Обладателем первой части курса стали более 10 тысяч человек. Я получил сотни отзывов и слов благодарности. За это отдельное спасибо тем, кто не поленился оставить свое мнение. Вторая часть курса YouTube Денежный Генератор позволит вам, во-первых, за один час овладеть новым методом заработка, во-вторых, начать зарабатывать от 7 тысяч рублей в день уже в течение 14 дней, в-третьих, поставить ваш доход на полный автопилот. И в-четвертых, увеличивать доход в разы с каждым новым повторением действий. Стоимость видеокурса составляет 2580 рублей. Я согласен, это не так дешево. Но если вы умеете принимать решения быстро, вы получите скидку в 50%. И для вас стоимость составит 1290 рублей. Я очень уважаю тех, кто может быстро принимать верные решения. Именно таким людям всегда достается все самое лучшее. Скидка будет действовать только 2 часа. Потом цена станет прежней. Также, только для самых быстрых, я приготовил очень интересные бонусы. Первую часть курса YouTube Денежный Генератор. Вы получите ее совершенно бесплатно. Информация о моих курсов проверена на тысячах людей, которые уже зарабатывают на YouTube. Отзывы вы можете найти ниже под этим видео.